No. На секундочку, что я был там, был там, перебирая хлам Искал канал, но диктор тупо молчал И я все понял, ручника отказа зажал Теперь куда податься, надо было бы поквитаться Но помню пальцы, ритм пульса на запястье Хоть и не Настя, но все равно кусочек счастья В рутине будней, себя разбирал на запчасти Куда лететь-то, мой дельтаплан поломался Осталось только вниз, да лучше б там остался Чего сорвался, мотивов своих испугался Кому я нужен, а тебе такие вообще не знаю да ладно, не парься, такой тебе этот груз Увижу где-то, не волнуйся, непременно разминусь, Не разобравшись в себе, стреляем фразами Теряя настоящее, балуюсь пазлами Ветер дует Жизнь проходит, воспоминания на тоску наводят И не проходит, ты слышишь, до сих пор не проходит И эти ноты до тебя походу не доходят Ветер дует, жизнь проходит, люди не понимают, что на сцене происходит Зачеркнутые строки, хотелось бы прокричать Но вряд ли ты распознаешь, приходится молчать Если так и есть, но так как ты сказала, ты мало плакала себе, не противостояла, есть черная, и белая, на черном ничего не видно, обидно, что тебе за это и не стыдно, ты просто маленькая девочка в теле женщины, хотелось бы, чтобы это тело не изувечили, ты меня вряд ли поймешь, я поколеченный, нет, не снаружи, а внутри ими помеченный, ты делаешь серьезный вид, глаза горят, на лбу морщинки и проницательный взгляд, ты всегда поступаешь так, как тебе говорят, те, кому ты доверяешь, прости но я не примант Ветер дует, жизнь проходит, Воспоминания на тоску наводят И не проходят, ты слышишь, до сих пор не проходят Эти но ты до тебя походу не доходят Ветер дует, жизнь проходит, Люди не понимают, что на сцене происходит Зачеркнутые строки, хотелось бы прокричать Но вряд ли ты распознаешь, приходится молчать Ветер дует, жизнь проходит, Воспоминания на тоску наводят И не проходят. ты слышишь, до сих пор не проходят Эти ты до тебя походят